Друзья, первый наш герой – это Артем Балбеков. Вот, Артем, привет. Всем привет, ребят. Артем, сколько ты в бизнесе, Артем, скажи? Я в бизнесе три месяца, uh -huh. меньше. Хорошо. Я знаю, что у тебя есть партнеры. И скажи, какой у тебя ну, первый результат, и за какой период ты получил его? Да, первый результат. Я уже в первый месяц заработал 250 долларов. А скажи вот по поводу системы вопрос к тебе. Что тебя зацепило вообще в системе форсаж самой? Что а, тебе занимается? Понрав... Форсаж полностью автоматизировано. То есть я учусь, мои партнеры работают за меня. Они помогают, они обучают. И здесь круто то, что ты работаешь, обучаешься, и это все делаешь одновременно. То есть ты можешь обучаться, не так как мы это делали, все свои. 11 лет жизни, да, вот, в школе, потом также пять лет в университете мы учились, но не могли зарабатывать. Здесь мы учимся и одновременно зарабатываем деньги. А, расскажи немного о себе, ты сам вообще откуда, чем занимай, Вообще чем занимался до того, как вот пришел в сетевую индустрию. Расскажи немного, ну буквально так, в двух словах о себе. Да, зовут меня Арсен Балбеков, мне 25 лет, я из Могилевской области, город Горки. Вот, также я закончил Горецкую академию в факультет механизации сельского хозяйства, да, по образованию инженер. Всегда мечтал работать с автомобилями, <с так как это моя стихия. Да. Дальше я после окончания поехал на отработку, всегда хотел что-то добиться в самом жизни, поэтому я выбрал подальше расстояние от дома. Вот это была Минская область, город Филейка. Вот я работал полгода механиком, далее два года работал заместителем директора по производству. Но так как я ценю свое время и очень дорожу им, и у меня на работе да, не было особо на времени вообще. Вот, я все время был на работе, и ни, личной жизни ничего не было. Только работа. Вот. Ну и я решил что-то поменять жизни, Переехал в Минск, встретил Сергея Шутро. Вот. Мы с ним, кстати, давно знакомы. да. Он, по переписке мы с ним были знакомы. Вот познакомились лично, и теперь я его партнер. Антем, да. а, скажи, пожалуйста, что вообще натолкнуло тебя на то, что вот ну, как бы, что тебя зацепило в сетевой индустрии? Почему ты пришел в современный сетевой бизнес? Что тебе больше всего вот что тебе больше всего понравилось здесь? Скажи. В этой сфере, да, ты можешь уделять времени столько, сколько ты захочешь. Также ты свободный человек. Здесь можно заработать очень хорошие деньги. Да? такие ты не заработаешь ни на одной работе в нашей стране, к сожалению. Вот. Также... Я побывал на мероприятии, увидел молодых ребят, которые добились чего-то в жизни, да, они еще молодые, вот, э, и их глаза горели огнем, да, когда они выступали на сцене, я это сам прочувствовал на себе, и я даже не думая, пошел вот э, в партнерство с Сергею. Uh -huh. Сколько ты в бизнесе, Артем, я в бизнесе. Э, Три месяца, uh -huh. меньше. Хорошо. Я знаю, что у тебя есть партнеры, и скажи, какой у тебя, ну, первый результаты за какой период ты получил? Его? Да, первый результат я уже в первый месяц заработал 250 долларов. Также я попробовал продукцию, и она меня очень удивила. Я похудел на 8 килограмм. Круто. Есть, да. Я вел на работе такой не очень хороший образ жизни. Я мало кушал, много работал и кушал рано утром и поздно вечером, когда приезжал домой. Поэтому у меня был немножко лишний вес, но не так, чтобы там казалось сильно очень, много он был. Когда я переехал в столицу, я попробовал этот продукт, начал заниматься. Вот я также спортсмен, всегда занимался. Но оно по тебе видно, что ты спортсмен. Да, да. Вот я попробовал это и занимался спортом. Вот у меня был результат 8 кг минус. Круто. Я стал в форме. Скажи, пожалуйста, какие цели ты сейчас перед собой поставил? Чего ты хочешь достичь от нашей компании? В нашей компании я хочу стать свободным человеком, путешествовать много, отдыхать как можно больше времени и работать удаленно. То есть не на кого-то, а на самого себя. И я буду знать, сколько я заработаю, если потрачу только это времени. Вот мои цели. А что бы хотел бы ты вот посоветовать людям, которые сейчас вообще присматриваются к сетевой индустрии, ну и не могут никак решиться начать этот бизнес? Какой бы совет дал такой ценный достаточно? Ребята, я 6 лет я думал, тоже как и вы, да, многие из нас, но я принял решение, я ни разу об этом не пожалел. Поэтому, ребята, если вы что-то хотите в своей жизни изменить, то время настало, нужно действовать. И эта компания дает возможности каждому реализовать себя и свои возможности. Поэтому здесь круто. Просажинфо, GNS-компания. <звёк> Все круто, ребят. Хорошо, круто. Да. Артем, я желаю тебе огромных результатов, классных чеков, больших чеков. Вот. Ну и, конечно же, как можно быстрее закрыть квалификацию бриллиант. Спасибо, Сергей. Я в этом направлении, поэтому... Молодец. Для этого. Класс. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Всем пока.